Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале Коллеги адвокатов». Здесь я и мои коллеги рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Сегодня накал страстей по поводу ограничений граждан на свободу передвижения и привлечения к административной ответственности за нарушение карантинных мер несколько снизился. В первую очередь это связано с ослаблением контроля за соблюдением введенных ограничений. На фоне роста количества заразившихся, такие действия правоохранителей выглядят несколько непоследовательными. Думаю, что в ближайшее время властные органы ужесточат как ограничительные меры, так и контроль за их соблюдением. В своих видео я неоднократно обращался к теме привлечения граждан к административной ответственности по статье 6.3 и статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административной ответственности. В них я объяснял соответствующие нормы закона, вводимые ограничения и порядок оформления протоколов за их нарушение. Указанные видео не утратили актуальности. При желании вы можете ознакомиться с ними на канале по ссылкам в описании или подсказкам. При этом на момент их публикации отсутствовали соответствующие разъяснения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Судебная практика складывалась неоднозначно. Причем противочивые решения выносились не только в судах разных регионов. Имеются случаи вынесения совершенно противоположных решений по практически одинаковым обстоятельствам в одном районном суде. В настоящее время Центральным аппаратом МВД Российской Федерации и региональными управлениями изданы методические рекомендации по применению сотрудниками полиции статей 6.3 и 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, 14 апреля 2020 года главным управлением МВД России по Ростовской области в адрес подразделений направлены алгоритм действий сотрудников органов внутренних дел, направленный на профилактику и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в период действия ограничений и методические рекомендации по применению сотрудниками полиции новых положений Кодекса Российской Федерации об адми административных правонарушениях. Также на этой неделе в моем распоряжении оказался проект обзора Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Как следует из текста проекта, разъяснения готовятся в целях обеспечения единства судебной практики озвученной тематики, в том числе в части привлечения граждан к административной ответственности по статьям 6.3 и 20.6.1 кодекса. Мне достоверно неизвестно, является ли названный проект обзора Верховного суда подлинным документом. Естественно, на сайте Верховного суда не публикуются проекты постановлений. Однако, содержание этого проекта исполнено в соответствии с нормами, с нормами закона, а источник информации вызывает доверие. Поэтому имеет смысл вернуться к теме привлечения граждан к административной ответственности в свете названных методических рекомендаций и имеющегося обобщения судебной практики. В настоящем видео не буду полностью повторять содержание предыдущих роликов. В них я рассказывал, как на законных основаниях можно избежать наложения достаточно крупных штрафов. С указанными видео и названными документами можно ознакомиться по ссылкам в описании. При этом необходимо отметить, что в целом содержание названных методических рекомендаций и обобщения судебной практики Сводятся к тому, что за нарушение режима самоизоляции гражданин подлежит привлечению к административной ответственности по статье 20.6.1, а за нарушение режима изоляции гражданин подлежит привлечению по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако имеет смысл напомнить нормативную базу, применяемую правоохранительными органами и судами. Полномочия государственных органов, в том числе региональных, поведению режима повышенной готовности, а также порядок ведения ограничительных мер и установления правил поведения, регламентированы федеральным законом о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года No. 7 Главам регионов Российской Федерации поручено принять меры по введению режима повышенной готовности, а также в течение 14 дней обеспечить изоляцию лиц, пребывающих на территории Российской Федерации. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 30 марта 2020 года No9 главам регионов Российской Федерации в числе других мер поручено обеспечить введение ограничительных мероприятий, включая режим изоляции и самоизоляции. Постановление правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года No417 утверждены правила поведения при ведении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. На сегодня режим повышенной готовности введен во всех субъектах Российской Федерации. На сегодня режим повышенной готовности введен во всех субъектах Российской Федерации на основании решений глав регионов. В Ростовской области такой режим установлен с 17 марта 2020 года на основании распоряжения губернатора номер 43. Постановление правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года номер 272 на территории области введены соответствующие ограничения, в том числе режим самоизоляции. В каких же случаях граждане подлежат привлечению по статье 20.6.1 Кодекса? Состав правонарушений возникает при невыполнении гражданином правил Поведение при приведении режима повышенной готовности или в зоне чрезвычайной ситуации. Согласно правилам, утвержденных правительством Российской Федерации, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозы собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц. Правилами, утвержденными правительством Ростовской области, установлен режим самоизоляции граждан, в том числе ограничено право на свободу передвижения. Таким образом, граждане подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 за нарушение режима самоизоляции. Иными словами, если гражданин находился на расстоянии более 100 метров от дома или передвигался на автомобиле в отсутствие надлежащих оснований. Кто подлежит при лечении административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса? Указанная норма закона установлена административная ответственность граждан за невыполнение законного предписания или требования должностного лица, осуществляющего Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, выданного в том числе при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Постановление правительства Российской Федерации 31 января 2020 года No. 66. Коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подлежат обязательной госпитализации или изоляции больные инфекционными заболеваниями, если они представляют опасность для окружающих. Лица с подозрением на такие заболевания. Согласно положению Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления и предписания о госпитализации или об изоляции указанных лиц. Соблюдение санитарных правил и мероприятий является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. согласно требований Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также, согласно пунктов санитарно-эпидемиологических правил, общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Исходя из толкования приведенных норм, привлечению к административной ответственности по статье 6.3 Кодекса, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции подлежат лица с подтвержденным диагнозом или с подозрением на заболевание, а также контактировавшие с ними. Лица, прибывшие на территорию Российской Федерации, в тех случаях, если они уклоняются от лечения или нарушают санитарно-противоэпидемический режим, а также не выполняют предписания или требования должностного лица, осуществляющего Федеральный государственный, государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Так, например, по части 2 статьи 6.3 Кодекса, Подлежат квалификации действия физического лица, прибывшего на территорию Российской Федерации и нарушившего требования по изоляции в домашних условиях. Режим изоляции таких лиц установлен пунктом вторым постановления главного государственного санитарного нарыча Российской Федерации от 18 марта No7, кто уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях. Согласно закону, право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 и 20.6.1 кодекса, предоставлены должностным лицам органов внутренних дел полиции и должностным лицам органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль. Естественно, что основная масса протоколов оформляется и будет оформляться сотрудниками полиции. Это патрульные патрульно-постовой службы и инспекторы дорожно-постовой службы. В своей деятельности они должны следовать нормам Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нормам Федерального закона о полиции и подзаконным актом, в том числе приказам вышестоящих начальников, всяческим административным регламентам и другим документам. В своих видео я неоднократно говорил о том, что не стоит провоцировать конфликт с сотрудниками полиции и доказывать им незаконность предъявляемых требований. Не забывайте, что сотрудник полиции лишь исполнитель воли вышестоящих начальников. В случае, если действия сотрудника и полиции незаконны, лучше выяснять отношения в суде, максимально отразив свое видение ситуации в протоколе. Какой срок давности привлечения к административной ответственности? Административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.3 и 20.6.1, являются длящимися, поэтому в соответствии с частью Первая статьи 4.5 Кодекса срок давности исчисляется с момента оформления протокола и составляет в случае привлечения по статье 6.3 1 год, в случае привлечения к ответственности по статье 20.6.1 3 месяца. По истечении указанных сроков суд или должностные лица обязаны прекратить дело об административном правонарушении. Кто рассматривает дела об административных правонарушениях? Административные дела по статьям 6.3 и 20.6.1 рассматриваются судьями районных судов по месту выявления таких правонарушений. Иными словами, это место оформления протокола. Причем административное дело по статье 6.3 может быть рассмотрено с использованием систем видеоконференц-связи. Какое наказание в случае привлечения к административной ответственности? Санкция части 1 статьи 20.6.1 предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Наказание в виде предупреждения может быть назначено в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Иными словами, если причина вашего нарушения более-менее обоснована, то, скорее всего, вы будете привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Если же в протоколе будет указано, что гражданин распивал алкогольные напитки, находясь на расстоянии более 100 метров от дома, то рассчитывать на снисхождение суда не стоит. Санкция части 2 статьи 6.3 предусматривает наказание для гражданина уже от 15 до 40 тысяч рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей. В административном производстве суд лишен возможности назначать наказание в размере менее чем предусмотрено законом. Поэтому при привлечении гражданина по части 2 статьи 6.3 суд не имеет возможности назначить наказание менее 15 тысяч рублей в случае 6.3 второй части и по третьей части не менее 150 тысяч рублей. Как исчисляется срок вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении? Постановление районного суда по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, если оно не было обжаловано. Соответственно, в течение 10 дней Гражданин вправе обжаловать постановление районного суда в вышестоящий суд областной, краевой или республиканский. Образец жалобы в описании к видео. В свете указов президента о выходных днях до 30 апреля и в связи с соответствующим режимом работы судов возникает закономерный вопрос: как исчисляются сроки обжалования постановления о привлечении к административной ответственности? В соответствии с частью 3 статьи 4.8 Кодекса Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. При этом, если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. Таким образом, следуя закону, последний день обращения с жалобой на постановление районного суда по делу, рассмотренного в период выходных дней, будет первый рабочий день, то есть 4 мая 2020 года. Однако, в связи с... Экстраординарностью ситуации и отсутствием сложившейся судебной практики лучше не ждать указанной даты, а подать жалобу на постановление в течение 10 календарных дней со дня вынесения постановления по делу. Как обратиться в суд в условиях установленных ограничений в предыдущих видео. При этом закон допускает возможность восстановления срока в случае его пропуска по ходатайству лица, подающего жалобу ходатайство заявляется в письменной форме, должно содержать ссылку на уважительность причин пропуска срока. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может содержаться как в тексте жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, так и быть подано в виде самостоятельного документа. Образец ходатайства о восстановлении срока и образец жалобы на постановление по делу по ссылке в описании к видео или на сайте. При этом ходатайство должно содержать указание на уважительность причин пропуска срока. Уважительными причинами могут быть признанные обстоятельства, которые объективно препятствовали или исключали своевременную подачу жалобы. Например, нахождение лица на лечении в медицинском учреждении, применение к лицу изоляционных мер различного характера в порядке предусмотрено законодательством. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате.